Ну что, пошла запись? Наверное, пошла. Всем привет, и с вами Олег Факеев. Я сейчас тестирую GoPro Hero 3 Plus с этим хитрым девайсом. Ну и чтобы тест был правильный, собственно, GoPro тестировать не надо, и столько роликов там все хорошо у нее, а вот девайс использовать для бега было бы очень интересно. Я сейчас пробегусь кружок по этому студиону 200 метров, Держаю так, как обычно, держу свой фотоаппарат Sony и попытаюсь говорить и в камеру, и поснимать вокруг, чтобы было понятно, как изображение будет во время бега. Ну что, бегать мне, честно говоря, не хочется завтра полумарафон бежать, но, надо... но нужно к этому событию подготовиться и понять, как с этой камерой общаться. Честно говоря, самое главное, что меня смущает, это то, что я вообще не понимаю, снимает она или нет. Вот, ну, сейчас направим ее вот так вот. Я с собой ничего не взял, ни часы, ни темп, в общем, держу примерно, как будто я в руке ее держу, и она болтается, так примерно я должен побежать. О, блин, солнце классно светит, что она покажет там, не знаю. Сейчас 200 метров, кажется, муру уже Хочется в кроватку, ой, не в кроватку, а домой. На диванчик чеку налить. Например, я бы показал что-нибудь. Вот так вот. Ой, смотрите, мы бежим и видим такое красивое дерево. Или вот строители мусор не выкинули после себя. Опа. Желудок полный. Ну вот, отсилил я 200 метров. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А теперь мы делаем то же самое, но мы камеру сейчас... Ай, куда ты? Включим, короче, стабилизатор. Вот. Так, ну-ка, поверните ко мне. Теперь она застабилизировалась. И мы пробежим круг, а может быть больше, со стабилизатором. Вот сейчас мне непривычно, она не так быстро поворачивается. Но, в общем, понимает, что от нее хотят. 2.17. Прошло, отлично. Время идет, значит, идет и запись. Вот я прибегу и снимаю себя. Ну, как вы меня видите. Было бы здорово, если бы меня. Сказали, как вы меня видите, так ли она дрожит. Я даже прибавлю скорость. А теперь я хочу быстро снять то, что впереди. Вот так я ее перенес и держу в руке. Держу в руке. А вот хочется поговорить с соседом или показать то, что сбоку. Ну вот, честно говоря, на повороте это вообще неудобно делать. Так, давай на меня это неудобно делать, только на прямой дистанции сейчас выйдем напрямую вот прямая дистанция попробуем показать дом домик, вот он и где-то здесь был мусор который не убрали в общем надо с ней и что понятно что сразу тяжелый, придется перекладывать себе левой левую руки в правую пошел на второй круг понравился в принципе ничего, а вот на длинный ты устанешь. Потом я свою Соньку могу, например, взять и в карман положить или еще куда-нибудь. А такую бандурину никуда не положишь. А как водички попить, гельс есть. Так, ну вот бежим вперед. Но ну, аккумулятор для нее надо дополнительные таскать. Как бы знает, куда хочу бежать. Вот а, это тоже дотянулись столицы. В общем, я думаю, что изображение на ней будет более плавное. Но как это все будет. Как снимать с этим делом, пока не понимаю. Ну вот, два круга. Один круг с ручной, второй с такой штукой устанавливаем запись, Останавливаем запись.